Дорогие друзья, это канал Тайна НЛО И сегодня я вам покажу удивительные кадры, которые вы, наверное, еще не видели Но для начала не спешите досмотреть этот необычный видеосюжет до конца Ибо вам будет очень интересно знать, что вообще происходит Да и кто в этом виноват По многим случаям я вам покажу три удивительных видеосюжета по всему миру Это не то, что вы когда-нибудь видели Но звук того, что вы услышите Вас шокирует В Индии не так давно случилось Необычное А именно страх Людей взял в панику Необычная погода Да еще необычные звуки в небе Навело на людей страх Что за звуки И почему множество очевидцев Не знают откуда они брались Вы должны это увидеть Но помимо того эти необычные звуки, еще и были необычные вспышки. Что за вспышки и необычные звуки, да еще и облака страшны, вы увидите прямо сейчас. Посмотрите, который сделал очевидец на берегу одной Индии по всему миру шокировало эти необычные кадры. это еще не все. По другим случаям случилась еще одна удивительная и необычная история. В США был замечен необычное облако, которое также издавало как в Индии необычные звуки. Но что на самом деле это и как объяснить, давайте мы с вами разберемся. В 2019 году очевидцы заметили в небе необычные облака. После этого стали проявляться необычные и странные звуки. Что за звуки, вы спросите меня? Нет, это необычное, которое издает планета Земля. Но так на самом деле это все было. Много случаев было в таких необычных видеороликах, но именно того, что скрывается в облаках, мы с вами не поймем. Скорее всего, это НЛО, которое ждет удар по земле. Но так ли на самом деле это НЛО? Посмотрите необычные кадры, которые сделал очевидец, когда увидел необычную картину. Но вы не спешите, внимательно посмотрите. Ну а теперь самое страшное. Говорят, это вышел ад на землю. Множество очевидцев видели эту картину, но эта картина всех напугала. Красная, необычная погода, как и утверждали, появился ад в маленьком городке. Эти кадры, которые вы сейчас увидите, это шокирует всех вас. Необычное множество странных явлений, но это самое опасное. Необычное облако красного цвета накрыло этот необычный город. Посмотрите внимательно, как облако двигается, и вы увидите множество необычных скрытых явлений. Что за облако и почему множество людей болело, голова и шла кровь из носа, это вам предстоит узнать. Ну а то, что вы сейчас увидите, готовьтесь, потому что то, что скрывается в облаках, все равно появится на земле. Я с вами прощаюсь, дорогие друзья, но когда прощусь, посмотрите последний видеосюжет, который напугал множество людей.